Руническое посвящение никакого отношения к крещению не имеет. Потому что крещение это обнуление сознания и привязка его полностью на игру. Руническое посвящение это подключение к каналу, ваше добровольное и их добровольное. Причем, скажем так, и сразу вам хочу сказать, если Христос во время крещения принимает всех, то Один во время посвящения может смело показать на дверь. Да, то есть это, это принимают он. Я в данном случае лишь посредник, я вас сведу в одном пространстве, да, канал призову, представлю вас, вы свои результаты покажете, а дальше все, дальше уже принимают это решение северные боги, и никто приказать им не может. То есть мы будем уже с понятием абсолютно. То есть вы придете со своим, каждый будете говорить с Одиным, зачем вам это надо, что вы хотите от этого вопроса достичь, а он вам будет говорить, что он от вас хочет, если он будет вас принимать под свое покровительство. Вот. И как бы юзать канал, вот этот, за здорово живешь на свои собственные потребности, вам просто никто не позволит. Как очень часто христиане пользуют канал своего Христа. Он же приколоченный к Христу, он же сделать ничего не может. Ну и юзует по всем статьям. Вот. Поэтому здесь совсем другое дело. Вы свою душу ходим, не посвящаете. Во-первых, по его законам в его чертоге могут войти только люди специфического склада сознания, да, и только мужчины, так что можно уже про это дело забыть. <с. <с.> навсегда. Вот. А работать на его канале он вам безусловно разрешит на каких-то своих условиях. Просто у каждого своя цена вопроса. Я работаю на этом канале, я свои результаты даю. Кто-то работает на этом канале, он свои результаты обязан дать. Да? И вам это, об этом будет четко рассказано, что от вас надо. Просто мы уже, не, не, там, грубо говоря, не все с улицы, не все подряд пришли. Кто-то что-то привело нас, именно на Руну, там. На Тару, может, я не знаю, это, да. это, это может быть какая-то память прошлой жизни, воплощение. Просто так это может отражаться. Да? Все может быть. Причины, приводящие к рунам, совершенно разные. Это может и внезапно проснувшееся ваше языческое прошлое. Возможно, таким образом сработали когда-то ваши запросы в мироздание, то есть помимо христианства и прочих эгрегоров есть еще общая система магическая, которая отслеживает все, что происходит. И периодически она тоже делает ревизию. И если она видит, что, например, скажем так, система эгрегориальная не может полностью удовлетворить 100% потребности людей, чтобы они выполняли здесь свою задачу соответственно будет вмешиваться, вмешиваться иногда точечно, иногда системно, она вмешивается в этот процесс, чтобы вывести человека например, хотя бы временно из одного канала и да, перевести его на другой. Возможно, вы когда-то тоже просили о чем-то. Да? Поэтому у вас есть право, например, изначальное реинкарнационное право обращения к языческой традиции. Ну, какое? когда-то вы к естественно, вы к ней принадлежали. Соответственно, вот на этом праве, на сильном эмоциональном посыле вас вычислили как человека, которому можно дать возможность еще разок испробовать свои силы, да, но на другом канале, Ну, прибыл, ко мне. Ну что же Ну, это Ничего. с вас не снимает.